Говоря о современных медиа, мы не можем обойти страну тему интерфейсов. Слово интерфейс вообще появилось, насколько мне известно, в компьютерной терминологии. Это изначально какой-то способ доступа к либо к компьютерным мощностям, либо к определенным базам данных. Об этом мы еще поговорим чуть позже. Но интерфейсы в общем-то существовали довольно-таки всегда. Интерфейс — это, как мы уже обсуждали, некий... Посредник, который сам по себе а, оформляет ту или иную информацию или дает а, наоборот в другую сторону какой-то способ контроля или управления той информацией, а, которой мы стремимся или с которой мы хотим а, взаимодействовать. С помощью каких-то, как в данном случае, знаковых систем, своего внешнего вида, способов взаимодействия с ним и так далее. То есть вот у нас есть такой интерфейс доступа к потребительским продуктам, и мы все знали, как этот интерфейс устроен. То есть мы знали, что если окошечко закрыто, но на нем нет таблички "закрыто", то туда надо постучать, особенно в холодное время года. Мы знаем, что туда можно просовывать деньги, говорить, что ты хочешь, и тебе оттуда что-то высовывается. Это протокол этого интерфейса, то есть... Или, там, характеристика организации этого интерфейса. В современных медиа интерфейсы окружают нас буквально повсюду, в том смысле, что у нас практически нет доступа к современным медиа как-то еще, кроме как через интерфейс. Во-первых, интерфейсами доступа или взаимодействия с современными медиа являются а, те компьютеры и операционные системы, которыми мы пользуемся. А, они являются вложенными. Да, интерфейсы в интерфейсах в интерфейсах, а, вложенными в и компьютеры, которыми мы управляемся с помощью, допустим, мышки или трекпада на ноутбуке, что тоже само по себе интерфейс контроля, и взаимодействия с операционной системой. Вложенным является, допустим, рамка браузера, и один и тот же браузер, к примеру, Google Chrome или Safari, могут быть установлены, скажем, на компьютер и на планшет. И компьютер и планшет предоставляют разные физические интерфейсы взаимодействия с браузером, в отличие от, допустим, мышки и трекпада — это управление пальцем на планшете. Но зато интерфейс взаимодействия с браузером, мы имеем а, с, саму браузерную рамку взаимодействия с веб-страницей, которая этим браузером отражается, мы имеем один и тот же. Да? Там браузерная строка, прокрутка, какие-то интерактивные элементы и так далее. А, это тоже интерфейс, который обладает своей абсолютно не похожий на логику компьютерного интерфейса логикой. То есть, да, у него тоже есть иконки, но управление пальцем и взаимодействие с экраном мобильного устройства отличается от того, к чему мы привыкли на компьютере. Причем интересно, что такую революцию произвела практически в одиночку компания Apple, которая предложила отказаться от стилуса, создав iPhone к тому времени, Большая часть смартфонов и карманных компьютеров управлялись с помощью стилуса небольшого. И это был скачок, с одной стороны, технологический, а с другой стороны, скачок с точки зрения управления. Я рассказываю об этом, обо всем почему. Потому что мы должны понимать, что поскольку современные медиа без интерфейса не существуют, а к одному и тому же контенту доступ, то есть к одним и тем же смыслам доступ может быть организован с помощью разнообразных интерфейсов, мы должны уметь контролировать, и экспериментировать с более удобными, комфортными для потребителя интерфейсами доступа. И сегодняшний самый такой передовой край развития этих интерфейсов — это голосовое управление, это домашние колонки, это Siri в смартфонах и другие способы голосовой коммуникации, в том числе и... Там, допустим, записывание голосовых сообщений в чатах и в социальных сетях. Мы должны понимать, чем интерфейсы отличаются друг от друга и какие из них в каких случаях эффективнее. Во-первых, разные интерфейсы делают наше взаимодействие более горячим или более холодным. То есть речь является более холодной, чем изображение. Интерактивные интерфейсы являются более горячими, чем те, с которыми мы, те, которые мы просто наблюдаем, и для тех интерфейсов, которые связаны с визуальным взаимодействием, мы тоже должны понимать, что логика взаимодействия с ними оказывается наследует еще средневековый и живописи средневековья Возрождения. Изобразительное искусство и кино создали в нас, опосредовали в нас способ восприятия образов, которые мы потребляем в том числе через компьютерный экран. Для нас всех, тех кто, живет в Остоль... прощения, тех, кто живет в западной культуре, рамка картины является неким окном в вымышленный мир. И когда мы смотрим на эту рамку, мы понимаем, что здесь приоткрывается только кусочек какой-то реальности. Это либо репрезентация фундаментальной реальности, либо это симулятор, изображение какой-то реальности, которая не существует. Но мы понимаем, что там, внутри этой рамки, находится целый большой мир, в каком-то смысле аналогичный нашему. И киноязык, который наследовал изобразительному искусству, привел к тому, что с детства, э, смотря кино, видеоролики, мы привыкаем к, во-первых, временному монтажу, то есть что склейка между двумя абсолютно разными кадрами, которые изображаются с разных ракурсов, например, крупный план актера и общий план комнаты, в которой происходит действие, снятый с другой стороны, в которой этот актер показан спиной, там находятся еще другие актеры, это продолжение одного и того же нарратива. Вот это не так очевидно. Мы этому действительно учимся с детства, и это создано в нас а, уже столетней культурой а, просмотра кино. Эта же логика, а, во-первых, рамки как окна в какой-то больший мир, а во-вторых, а, монтажных склеек и смены ракурсов существует и в потреблении а, современных медиа. А, очевидно это касается а, клипов и рекламных сообщений, но точно так же... Мы получаем вот эту фрактальную вложенность рамок, рамки в рамках, в рамках, в рамках, когда мы смотрим на экран нашего компьютера или мобильного телефона, внутри которого мы смотрим в рамку браузера, внутри которого мы видим, допустим, рамку нашего рекламного баннера, кликнув по которому, пользователь переходит куда-то дальше и, по сути дела, проваливается в наш мир, в который эта маленькая рамка в рамке в рамке служит входом какой-то такой кроличьей норой. Что нам дает это в практическом смысле? У меня нет ответа конкретного. Скорее, здесь важно понимать, что те способы взаимодействия с интерфейсами, которые мы имеем на сегодняшний день, полностью опосредованы визуальной культурой. И взаимодействие с голосовыми интерфейсами мы только осваиваем, и нам нужно разбираться, понимать, чем... С одной стороны, нарратива, а с другой стороны, взаимодействие в такой визуальной культуре отличается от голосового взаимодействия и взаимодействия с помощью текстов, письма, чат-ботов и так далее. Да, важно понимать, что они довольно сильно отличаются. Следующий вопрос, который нам нужно задавать, когда мы обсуждаем интерфейсы взаимодействия с потребителем в определенных точках контакта, это мы используем только интерфейс как репрезентацию, то есть, ну, демонстрацию чего-то. Допустим, рекламный ролик — это чистая репрезентация. Это может быть репрезентация симулякра, то есть того, чего не существует в реальности. Может быть, репрезентация чего-то, что в фундаментальной реальности существует. Например, анбоксинг вашего продукта или демонстрация вашего продукта в ролике на YouTube. Или мы даем какие-то возможности контроля, если да, то какие. Например, доступ к базам данных, работа с поисковой строкой. Это все инструменты контроля в интерфейсах. Нажатие на ссылки, на гиперссылки на страницах, формы записи и так далее — это тоже инструменты контроля в интерфейсе для потребителя имеется в виду. То есть что мы даем потребителю? Только возможность быть получателем информации или мы даем возможность контролировать, какой контент он хочет видеть с помощью этого интерфейса. В разных точках нам важно будет задавать себе этот вопрос. И следующий аспект — это э, стандарт взаимодействия с интерфейсами. Это тоже любопытное наблюдение, но сегодняшние интерфейсы, которыми мы непрерывно пользуемся, а в основном я говорю о браузерах и мобильных приложениях, э, унифицированы гораздо сильнее, чем э, когда бы то ни было. Это довольно... Трудно а, себе, наверное, представить, но старожилы, те, кому за 30 а, помнят, что, например, в, 90, в конце 90-х, в начале 2000-х а, страницы сайтов были устроены а, кто в лес, кто под дрова. были разные способы организации меню, разные способы верстки, а, были с, эксперименты с так называемым, а, с крайней степенью скеоморфизма, когда сайт, допустим, Авиалиний изображался как офис, то есть там прям была картинка, на которой изображен стол, телефон кнопочный или там с трубкой, значит, окно, там какие-то бумаги и все вот эти элементы изображения были кликабельны. Этим было дико неудобно пользоваться, но тогда происходила дифференциация. Тогда было огромное количество экспериментов, и вот в ходе этой дифференциации, которая продолжалась порядка 20 лет, мы отбросили все, что не работает. И опять же, вы можете обратить внимание, что сегодняшние iOS и Android и другие операционные системы или оболочки, типа оболочки для андроиды, которые делают Xiaomi или там, другие производители, они становятся все более и более похожи друг на друга. Мы уже отказались от э, скиломорфизма, то есть попыток э, повторять в интерфейсах э, объекты реального мира или текстуры, например, реального мира. Да? Мы от этого от всего отказались, и мы э, перешли к достаточно унифицированным типовым интерфейсам, как взаимодействие с э, операционной системой компьютера, так и взаимодействие с операционными системами и с мобильными приложениями, и даже э, гайдлайны, так называемые, то есть инструкции по тому, как делать интерфейсы взаимодействия с мобильными приложениями, э, становятся все более и более унифицирующими пользовательский опыт. Э, то есть, э, за последние 6-7 лет происходит очень сильная интеграция, да, упорядочивание, делание более единообразными интерфейсов. И это очень хорошо, потому что это снижает когнитивную нагрузку на нашего покупателя, на нашего потребителя. Когда мы говорили о когнитивных искажениях, мы говорили о том, что нам нужно максимально упрощать потребителю взаимодействия с нами. Очень многие из владельцев и маркетологов малого и среднего бизнеса пытаются сделать что-то эдакое. А давайте мы вот, там, я не знаю, сделаем сайт, на котором все будет крутиться, вертеться, и будет дико анимированное, и все прям будет супер интерактивным, пусть все летает, а пользователь там ловит наши пункты меню. Вот не надо так делать, потому что Апелляция к новизне в данном случае будет неэффективной, скорее опасной, попробуйте ее использовать для чего-то другого. Я крайне рекомендую, особенно на первых порах, следовать стандар стандартным типам интерфейсов для того, чтобы снижать когнитивную нагрузку на потребителя. Экспериментируйте с этим только когда у вас все уже достаточно хорошо работает и достаточно прилично настроено. Еще раз повторюсь, то, что мы обсуждали в прошлом занятии, интерфейсы тоже становятся заметными, только когда сбоят. И поэтому а, мы еще тоже отдельно будем говорить об аналитике в построении системы маркетинга. Очень важно настроить а, свою систему таким образом, чтобы иметь возможность анализировать сбои. То есть а, самый базовый простой пример — это сделать так, чтобы Яндекс Метрика уведомляла вас о том, что у вас сайт лежит, например. А, это... Самый простой пример, да, сбой интерфейса. Если вы видите, что в точке продаж человеку неудобно открывать дверь, и он все время, я не знаю, бьет себя и полбу, будет это тоже пример сбоящего интерфейса, который становится заметным и неудобным с точки зрения потребительской активности. Последнее, наверное, на чем стоит заострить наше внимание, что... Мы, конечно, все время говорим о том, что интерфейс — это что-то, что находится лицевой частью потребителя, то есть это то, с помощью чего он взаимодействует с нашим контентом. Но с другой стороны, в сегодняшних современных медиа все точки контакта являются в то же время и нашим интерфейсом под доступу к тем смыслам, которые есть внутри потребителя. И я еще раз подчеркиваю, что доступ к одному и тому же контенту, к смыслам, которые есть в голове у потребителя, могут осуществляться через большое количество разных интерфейсов. Это первая такая ласточка, которая говорит нам о том, что мы должны хорошо понимать нашего потребителя и сохранять как можно больше интересных, осмысленных, несущих для нас ценность с точки зрения понимания данных об этом потребителе, причем в разных точках контакта. То есть когда человек зашел на сайт, мы записываем его и понимаем, каким образом он по этому сайту лазал, куда он переходил, как он пролистывал страницы. Когда он к нам приходит, мы видим, как он взаимодействует с теми, иными, с теми или иными аспектами наших продаж. Если он пользуется нашим мобильным приложением, то мы смотрим, в какие разделы он чаще заходит, не заходит, как это связано с его потребностью и так далее. То есть нам важно понимать, что все интерфейсы, которые мы даем потребителю, являются не только интерфейсом от нас к потребителю, но и интерфейса, а, прошу прощения, от нас к потребителю, но и интерфейса от потребителя к нам. И нам важно держать это в голове.